Добрый день, уважаемые. Меня зовут Гульмира. Я из города Семей. У нас большая новость. К нам в город Семей приехал уникальный человек. Лидер, профессионал, наш наставник. Один из самых первых в Казахстане, который за короткое время заработал две недвижимости. И буквально недавно наша компания обновила программу «Автоплюс», где наш доулет... Получил 14 400 долларов или 6 миллионов тенге за неделю. Даулет, расскажите, как вы смогли это за такое короткое время достичь такого результата? Спасибо, Гульмира. Всем здравствуйте. Чем рассказывать? Даже не знаю. Простыми словами, да? Все простые. Если сказать. Компания Миллениум дала возможность сейчас заработать 6 миллионов тенге постоянно. Ничего здесь такого, сложности нету, все легко делается, главное это желание человека, цели его, чего он хочет в жизни, да? и найти людей таких же, как он сам, всего лишь двоих, всего двоих, и работать с ними у меня как это получилось? я за неделю эту программу прошел вот сейчас правильно подчеркнуло, ровно за неделю 22 числа зашел в программу, 29 числа я уже заработал 6 миллионов тенге 6 миллионов тенге! покажите мне какую-то программу, проект, где можно за неделю выйти на такую доход Теперь. Смотрите, друзья, с чего это я заработал, а? Что это такого делал? Я пригласил два партнера. Представим Серег и Берег. Дальше я работал с ними. Помог Серегу и Берегу повторить меня, продублировать меня. Когда Серег двоих пригласил, берег двоих пригласил, я то, что вложил, я вывел. Вытащил. И я ушел на второй проект. Со второго стола на третий, быстро, это ускоритель трехмесячный стол. На третьем столе только заходите, а уже выход 6 миллионов тенгет. И это не сказка, друзья, это я вам правду говорю, я вам честно говорю. Я сейчас нахожусь в семье. Семей. А? сейчас стоит на почетном столе, тоже недавно зашла. Я знаете, что хочу пожелать? Горду Семей, вашей команде, всем, кто смотрит нас, Все легко встроится. Прислушайтесь тому, кто вам дал эту информацию и разберитесь. Если у вас есть опыт в сетевых компаниях, если у вас что-то не получилось, компания Millennium вам даст возможность быстро заработать деньги, купить что хочешь и показать своим людям, родственникам, команде, где лежат деньги и как их заработать. В этом плане вам помогут кто Пригласил вас в семей Ульмира. Если кто смотрит, вас кто пригласил, обратитесь к тому человеку, он вам даст полную подробную информацию. И, пожалуйста, приступайте в нашу команду. Команда под названием ⁇ Community of Leaders ⁇ Благодарю вас. Довольно.